Здравствуй, мир! Продолжаем серию тестов черных выше сборки теста. Категория раунд. Сегодня следующая модель. Вы ее видите сейчас в титрах, она для меня черная. И я, честно, как-то вот не хочу даже знать, о чем речь. Поехали. Я эту лыжу точно знаю давно, я ее точно знаю, я узнал, и мне даже не надо никаких титров, ничего, потому что у нее специфичное катание. Вот, и, в принципе, я его тестил уже в различных совершенно условиях. На мой взгляд, сегодня катание такое близко к идеальному. Очень хорошо. Очень хорошо все, очень хорошо цепляются. Лыжи очень хорошо едут. Лыжи очень мягко, комфортно. Но, как бы... То есть можно сказать, что сегодняшние условия позволяют лыжам открыть весь свой потенциал катальный, вот, и если лыжа его не открывает в этом катании, то она уже не открывает, то значит его там и нету, да? вот, и сегодняшняя лыжа, она, в общем-то, реально показала то, что она готова кататься только в одном режиме, называется классика, вот, у нее резанный тугой радикальные проблемы, вот, ее там просто нет, лыжа кривая, можно ездить карвить только на задниках, либо на середине, то есть в задней стойке, получая закантовку с вешиванием корпуса внутрь как бы. Ну, кому это надо, я не знаю, мне не надо. То есть это не динамично, это не позволяет хорошо управлять э, динамикой движения, ритмом движения, скоростью, направлением. В общем, это унылое. унылое. Вот. Э, в классике лыжа цепкая, задник очень цепкий. При этом не могу сказать, что вот лыжа прям вот жесткая-жесткая. Нет, она вот не жесткая-жесткая, но она жестковато, так, наверное, средняя, чуть выше. Вот, Цепкость у него хватает, хватки у него хватает, если не забывать и не забивать точить конты, потому что при классике конечно там конты стачиваются, то есть вот, опять-таки тоже вопрос, который часто люди ложат, там, как, сколько контов, там, как их там не точить, как точить, чтобы они там... Да вот на самом деле надо понять, от чего они тупятся, да, если вы измените просто стиль катания, если вы начнете кататься продольным скольжением, а не боковым проскальзыванием гребя кантами лед, как канта, кантов на дольше будет хватать, потому что точить их можно будет реже. Вот, ну сейчас мы не про канты, сейчас мы про К2. Вот, лыжу я рекомендовать могу только одной категории людей, это э, люди, практикующие, Притом реально хорошо практикующие классику, то есть, которым нужна какая-то эффективность в этой классике, которые реально хотят что-то в этой классике и хотят в ней заниматься. Вот, то есть это не, не, не, там, не новички скорее даже, не начинающие, то есть одни которые уже понимают смак. Вот, и, в принципе, берите там ростовку там, приличную, вот, как, как все говорят, там, в рост. Вот, и будет, как бы, в принципе, счастье. То есть лыжа даст хороший контроль, хорошую проброску, вот, хорошую скребучку. Не катайтесь гадзелем Хотите часто меняйте повороты Хотите как бы редко Но в принципе Разницы нет, можно в принципе При хорошей разгрузке и вне Мочите, все будет нормально вот. Но тем, кто ориентирован на какую-то современную технику На карвинг, нарезанный поворот На универсальное катание такое Веселое фан-катание Конечно, эта лыжа будет и угрюмой, и убогой и не дающий никакого прогресса, только наоборот за, застопорящий этот прогресс. Все, я пойду за следующими, надеюсь, они будут более интересными, надеюсь, они будут более такие, приемлемыми для большинства лыжников. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите за обновлениями. Пока!